Мы будем смотреть и искать моменты, где Дэн не накосячил. Пистолетка. б Дэн увидел оппонента. И... Делал непоникую хуйню. Полтора года назад впервые на нашем канале была запущена рубрика Кейсер на прокачку, в которой я, вархамер пытался обучить Дэна, который как раз был датмен с Севером, и пытался научить его игре в Counter-Strike, имея за спиной большой опыт игры, и причем не просто наигранного, а именно еще командного Counter-Strike. И, соответственно, я хотел применить все свои знания для обучения человека и поднимания его скилла с самого днища на хотя бы приемлемый там средний уровень. Ну, хотя бы там калаш, там, может, быть, может быть Big Star, может быть Лем, не знаю, как бы это пошло. И что же? Мы начали эту рубрику, провели стрим, я давал Дэну, э, по крайней мере, задание о том, что нужно вот самое главное в Counter-Strike это натренировать стрельбу, и это тот параметр, который как раз таки можно натренировать в кратчайшие сроки, а уже потом тренировали там дальше, там маппул увеличивали там различные там бы учили бы и так далее. Но, к сожалению, первый раз не удалось обучить Дэна, Потому что у нас как было все. Дэн заходил, и играл в Counter-Strike, но заходил он максимум как раз там пострелять по ботам и не более. То есть у нас игры в матчмейкинге шли только на стримах. И на самом деле для нормального прогресса это было очень и очень плохо. Из-за чего этого прогресса в принципе не было. В апреле прошлого года как раз таки я в один момент просто сгорел, когда увидел, как Дэн зажимал тогда. Хотя с первых стримов я говорил, тренируй зажим. По итогу у нас в прошлом году был такой разговор в конце апреля, что давай, в течение месяца, если я вижу, что ты играешь, мы продолжим эту рубрику. Если нет, мы закрываем. Ну, уже в принципе в середине мая я принял решение закрыть рубрику, потому что Дэн не воспринял мои слова как должное, и по итогу мы закрыли ее. Но при этом я хотел набрать кого-то, может быть, из подписчиков. Был у нас пост во ВКонтакте с также темой отдельной, что можно было там так сказать, пройти регистрацию, и я бы там выбрал бы одного счастливчика, счастливчиков. Но даже э, подобным методом не удалось найти человека, потому что никто даже не оставил э, никакой заявки. И по итогу я решил то, что ладно, заморозим данную рубрику, так сказать, до лучших времен. Проходит почти полгода, Дэн начинает там небольшую свою рубрику, где-то в начале ноября он хочет подняться сам с Сильвера до новы. При том, что я еще и дал мотивацию в размере 1000 рублей, если он это все-таки сделает за 2 месяца. Но, как показала практика, дальше 2 севера он продвинуться не смог. И причем, вы чуть позже даже поймете, почему он не смог, я даже с этого сам хренел. Вот, и по итогу да. На этом его рубрика, так сказать, закончилась. Но в момент где-то новогоднего стрима нашего, после него я там, в принципе, с ним... Порассуждал, почему бы не восстановить рубрику уже, ну не кейсер на прокачку, а Сильвер на прокачку, так сказать, небольшой ребрендинг сделать. Ну и в принципе, мы сошли на мнение, что в принципе, почему бы нет. Дэн вроде бы начал что-то поигрывать, ему это стало плюс-минус, может быть, интересно. Ну и да, второй сезон, так сказать, кейсера на прокачку у нас вышел. И начиналось на самом деле все в принципе неплохо. Дэн и вправду начинал играйте вне стримов по одной-две игры в день в ммм и на самом деле да это как бы звучит смешно но на самом деле это был прогресс с тем то что было год назад и соответственно я уже думал окей значит в этом году у нас может быть что то то получится и что же у нас идет январь все отлично дэн тренируется и даже виден прогресс потихоньку да потихоньку но лучше потихоньку чем никакой вот будем честны в феврале также виден прогресс, но к концу февраля идет небольшой спад, и в марте происходит то, из-за чего, скорее всего, рубрика даже умерла. Одним прекрасным днем Дэн решил почистить свой компьютер и, к сожалению, навернул материнскую плату статическим разрядом. Из-за чего он выпал, так сказать, из, из нашей тренировки где-то на 2-3 недели. Точно не вспомню. А, ну, в начале апреля мы начали снова эту рубрику, соответственно, где-то почти на месяц он выпал. И вроде бы казалось, в плане стрельбы, ну, просадка не должна быть большой, потому что все-таки мышечная память, все дела, но, как показала практика, просадка была. И просадка еще была в понимании игры. Ну, окей, на одну-две недели я понимал то, что надо будет вернуться, но потом, может быть, мы вернемся к тем результатам, которые были у нас плюс-минус там в начале февраля. Вот, но, к сожалению, время шло, особо ничего не поменялось. Я еще замечал, что Дэн перестал, в принципе, заходить в Counter-Strike. И в конце апреля я предпринял решение то, что... Окей, давай мы тебе сейчас бустанем до Сильвера 5 И чисто, чтобы посмотреть, все-таки не сковывает ли то, что Дэн играет на низких рангах, его там подъем в плане игры, то есть так далее. То есть, все-таки на Сильвер Пятом игроки как-то уже что-то понимают, что-то могут уже нежели на, на втором сильвере, на котором он сидел. И, собственно, я начинаю бустить. А теперь возвращаемся почему Дэн не смог уйти дальше второго сильвера. Когда я бустил его аккаунт с сильвера первого, то есть, замечу, я сам взял тут уже сильвер второго, мне пришлось выиграть 11 игр подряд. И после того, как я их выиграл, я охренел, потому что на сильверах обычно ты выигрываешь 3-4, ну, может быть, 5 игр, если ты сливал. А тут что самое интересное, с севера 3 на севера 4 и на, с 4 на 5 мне пришлось выиграть тоже 5 игр подряд. Конечно, я могу списать то, что у меня были игры там, где враги сдавались, как бы за них меньше дают, так сказать, очков для буста ранга. Но тот факт, то, что мне пришлось выиграть с, со второго севера до третьего 11 игр подряд, при этом я начал с первого сильвера, соответственно, у меня не было там такого, что Дэн там наузал кучу игр на втором севере, и за это мне пришлось кучу игр выигрывать. Нет, тут мне просто с нуля пришлось Сивер 2 играть. И в этом я понял, почему Дэн не мог капнуть Сильвера 3. Потому что я не знаю, либо на его аккаунте, так сказать, статистика уже очень сильно просела, из-за чего матчмейкинги ему давали меньше очков за победы. Потому что, ну, то, что я, если сказать, что я играл, я там по КД набивал по 30-40 фрагов за игру, при том что у нас раундов там ну, обычно было 20 максимум. И.. В этом плане я конечно понял, то, что аккаунт реально у Дэна был, так сказать, уже загажен и скорее всего из-за того, что как раз он так был загажен в плане статистики, Дэн не очень, ну, не поднимался по рангам. Потому что были моменты на Север втором, когда он выигрывал 5 или 6 игр подряд и его не аппало. Я когда это видел, я уже сам и не понимал, как такое возможно, блин, все-таки это не какие-нибудь хай ранги, где реально надо по 10-12 побед подряд. Это Сильверы, на них всегда было надо минимум побед, чтобы подниматься. Но, да, аккаунт оказался таким. Ну и что же, закончив буст, я, так сказать, отдал аккаунт Дэну. И перед нашим первым стримом, как раз таки на рангах Сильвер 5, я смотрел по статистике, Дэн заходил ли в Counter-Strike или нет. И что же я видел? Я видел дату последнего захода, когда именно я играл на этом аккаунте. То есть в течение недели Дэн, в принципе, даже не заходил в игру. Но, справедливости ради, да. Стоит отметить то, что на том стриме он показал неплохой результат в во второй игре на Мираже. То есть, в принципе, что-то он мог, но на dust втором он прям, вообще, падал ниже некуда. Ну и, в принципе, действия Дэна порой это заставляли меня впасть в истерику, потому что ты вроде объясняешь, что нельзя так делать в выбранной позиции, а человек все равно ее выбирал. Ну, это в плане того, как он иногда встречал оппонентов на Б планте на dust втором. Вот. Ну и да, по итогу прошла еще неделя, я смотрю, что Дэна 5 не заходил в игру, и на самом деле, я забыл да, еще упомянуть то, что после того стрима на сервер пятом, я дал Дэну задание сыграть за две недели 20 игр минимум в ММ, и при этом не потерять больше там двух рангов, то есть не упасть там ну, ниже третьего сервера по сути, даже ниже четвертого вот, было оптимально. чтобы мы продолжили эту рубрику. Ну и да, вот теперь возвращаемся, я в течение недели видел то, что Дэн не заходил в игру в принципе, и в этот момент уже понял то, что даже несмотря на условия, продолжать в таком же темпе ну смысла нет. Если человек сам не заходит в игру, я не хочу его заставлять насильно, не хочу тратить его время, свое время, и поэтому я просто принял решение то, что мы закроем рубрику. Хотел это обсудить неделю ранее с Дэном, но не получилось там, ввиду того, что мы там, так сказать, празднули его днюху. Вот, но ну, потом мы, в принципе, общались на эту тему и решили то, что все, закончим, так сказать, 6 числа последним стримом. Но последнего стрима не было по причине того, что я не видел смысла даже его вести. Почему? Потому что, а смысл мне его вести, если это последний стрим? То есть, смысл будет разбирать какие-то моменты. Да, можно опять же показать, так сказать, топ-контент, как у меня будет гореть жопа на то, что делает Дэн, на то, что делают люди на северах, но какой это смысл? Последний стрим, проще уж делать последнее, так сказать, видео. И этим видео, не знаю, вроде бы не хочется хранить рубрику, но, по крайней мере, наверное, это был последний раз, когда я пытался наверное, обучить. То есть, не в обиду тебе Дэн, но все-таки да. Похоже, если эта рубрика будет возрождаться, то она будет возрождаться уже с каким-то другим человеком, у которого будет больше мотивации играть в эту игру. Ну и да, скорее всего, возрастом поменьше. Все-таки у школьников, будем честны, времени побольше поиграть. И они сидят и играют. И там будет виден прогресс намного больше. Ну а пока что рубрика снова уходит в заморозку на неопределенное время. Как-то так. Конечно, обидно, что не получилось и со второго раза. Но если не получается со второго уже, то все. Это значит, что это бессмысленно. Спасибо, ребят, всем, кто наблюдал за этой рубрикой. К сожалению, да, снова начало лета, и рубрика снова закрывается. На этом все. С вами был Warhammer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте, чтобы не пропускать анонсы ближайших стримов, а также в принципе стримов, которые выходят у нас не только на YouTube канале, а на наших счет Twitch каналах. У меня и у Вот теперь точно все. Всем пока, ребят, и удачи! Хоть, хоть это радует. Правильно. Ибо нехуй, блядь, оставлять бы план. Нехуй.